Всем привет! Приветствую всех на своем канале! Когда у наших орхидей все хорошо, когда они цветут, все замечательно, они радуют нас своим цветением. Мы радуемся и ни о чем не думаем, что может что-то случиться с нашей орхидейкой или нет. Листочки хорошие, тургор замечательный, корни в отличном состоянии. Все хорошо, все замечательно. Но бывают такие ситуации, как э, внезапно, вот вы купили орхидейку, принесли домой, и она резко сбросила цветоносы, перестает цвести, засыхает, и корни приходят тоже в негодность. Видите, отмирают, их либо пересушили, потом резко намочили, либо они по своей старости приходят в негодность. Конечно же, эту орхидейку надо срочно пересаживать. Вот в этой орхидейке, видите, у основания появляется, э, вот покажу сейчас. Видите, чернота какая-то и мокнущая. Вот эту орхидейку нужно пересадить. У нее вроде бы все на вид хорошо растущий, хорошо растущий листочек. Так, неопытным глазом глянуть, корни есть, ствол крепкий, листочек, но нужно в нее в недры залезть, посмотреть, как она себя чувствует, пересадить, убрать все ненужное. Сегодня этим займемся. Если этого не сделать, то она может зачахнуть но ну, буквально за 2-3 дня. Если это бактериальной инфекция либо еще грибок какой-то, орхидейка может внезапно заболеть, сбрасывать листочки и погибнуть в конце концов. Но мы этого не допустим. Это у меня орхидейка попугайчик. Она очень красивая. Цветонос я срезала, так как она его засушила полностью. И корни, видите, стали сухие и непригодные, а были такие светленькие, засушенные, и она постепенно их засушила, засушила, и они загнили. Возьмем поднос и будем доставать эту орхидейку из горшочка. Мы достаем орхидейку за горшочка. Берем сам горшочек, зажимаем горшочек у основания по кругу. Смотрим, чтобы не выглядывал корень изнутри. У меня здесь выглядывает, но он перегнивший, видите, оторвался. Если зелененький, нужно поправить его и аккуратненько вставить в горшочек. Снимаем бирочку и высыпаем все на поднос. Так как мы прижали горшочек у основания, корни должны выйти легко. Горшочек не подписанный, сорт не обозначен. Но ну, Он свел, я видела, как он свел. Смотрите, когда я сняла все, обтрусила, грунт очень легко отошел. И здесь внутри есть торфяной стаканчик вот из-за этого торфяного стаканчика все начинается гниение его нужно убрать посмотрите я не пересадила вовремя и видите пошла гнить потому что он очень сильно влажный а грунт вроде бы сухой видите хороший грунт а стаканчик очень влажный я его не поливала, чтобы он просох, чтобы не капало на камеру. И у меня он не влажный, высох. А в основном начинается гниение с этого места. Аккуратненько, не спеша выбрать этот торфяной стаканчик и убрать его полностью. Он не нужен для роста орхидей. Это когда выращивают маленькие орхидейки в фласках, Деточек Ставят в торфяной стаканчик И регулируют влажность То есть опрыскивают вокруг Они не поливают этот стаканчик Чтобы он был мокрый И растение хорошо себя чувствует И пускает корешочки Ну там же теплица Там нет возможности Поливать каждое растение Ходить вокруг него И танцевать С бубном Там просто включили опрыскивали, увлажнили воздух и все а мне нужно добраться вот до этого места посмотреть, что здесь случилось с моей орхидейкой сейчас приступим будет самое интересное ну, прежде чем обрезать у орхидеи что-нибудь, вот, корень или листочек, или сухое что-то, нужно взять перекись водорода или спирт и обработать ваш инструмент. Можно на огне раскалить, но обработать не мешало, чтобы не занести дополнительную инфекцию вашему растению. Сейчас посмотрим что здесь случилось в нашей орхидейки листочек был мокрый но он подсох нужно посмотреть аккуратненько не спеша все это убираем вот этот корешок можно полностью срезать он смотрите какой белый он уже не жизнеспособный. У от орхидеи есть достаточное количество других корешков. И запах такой, знаете, гнилостный. Поэтому надо было ее раньше пересадить. но все не было времени. То уезжала в отпуск, то еще что-то. Вот этот цветоносик я срежу больше. И доберусь до листочка. Вот этого. Я уже пальцами, так как ногтиком можно зацепить. Ой, вот это что? А, это вот этот листочек. Но он живенький. У него все в порядке. Я боялась, что пойдет гниль. Но гниль не пошла. Ну, мокнущее место было, видите. Сейчас я обрежу вот эти ненужные. Корни, покажу какой корень я буду обрезать, обработаем перекисью водорода и посадим нашу орхидейку. Вот этот черный корень, Он мне очень не нравится, эти основание чернота и сам пошел черный, на нем может развиться грибок, я его срежу у основания. И вот этот я срезала. Видите, он полностью черный, сухой, но на конце зелененькие были. Но здесь много корней, поэтому я срезала. До поврежденный. Видно, палочку, когда ставили, и на палочку как доставили. воткнули, повредили корешок. Вот этот корешок я срежу. Видите, какой он. Вот я его срезала. Сухой и безжизненный он не нужный вот от основного корня идет сухой кусочек Я его тоже срежу так как в процессе оно, в посадке оно будет загнивать дальше и ну, будет гнилостное хорошие корни с плохими а мне это не нужно этот комочек прижился Посмотрим. О. Ну, все вроде бы. Все у нее нормально. Я боялась увидеть хуже. Но корни у нее в хорошем состоянии. Смотрите. Плохие корни я срезала. А эти корни даже достаточно жизнеспособны. Вот этот я еще срежу. А Посмотрите, он мне абсолютно не нравится. Он здесь э, загнил. А здесь черный и не в активном росте. Я его срежу. Вот этот пенечек от цветоноса срежу. Конечно, было бы хорошо вот это все зачистить, но на камеру это будет очень долго. Вот это зачищение вот это. И сейчас я свою орхидейку сажать не буду, так как я много посрезала кое-что. Ну, не хочу, чтобы грибок поймать. Я беру другое. Беру перекись водорода и полностью обработаю все срезы. Не бойтесь повредить свои орхидейки, ничего с ней не будет. Все корешочки всю обработаю перекисью водорода. А сажать будем в следующем видео. А сейчас оставлю ее в таком состоянии, чтобы она напиталась перекисью водорода. Вот такое удивительное растение сегодня у нас было на канале еще срежу вот видите сухой если его не срезать но ну, он не будет мешать конечно ну а если срезать то будет рост другого корешочка пустит начнет пускать другой корешочек силы будет больше зачищать тоже будем в следующем видео а пока с ней делать ничего не будем мы обработали ее перекисью водорода, ставим в этот же горшочек, где она росла и оставляю ее на сутки. Через сутки посажу, расскажу, чем буду стимулировать, в какой грунт посадочка будет производиться. Все расскажу и покажу. Ждем, пусть она подсохнет. Спасибо всем за внимание. Ждем новых видео. Всем удачи! Всем пока! Всего вам доброго!